По Павла двигается на Третьяковскую, она же Венеция, с опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю, но я их догоню. Не имею права не догнать. Ты сука, Сучара, стой, кто идет? Стрелять будем! У нас оружие! Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Да это не ГБ вроде. Форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные. У нас тут женщины, детишки. Нас не троши и мы не тронем. Мы бежимся с красной линии, Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас, ну, если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там настолько расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может живы еще? Че ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая была! Стрельба! А теперь тихо. А вдруг отбились? А чего не идут тогда? Но придут еще. Подождем. А как вы думаете, они всех убили? Может и всех. А может, и того хуже. Куда уж хуже. Там ведь и женщины были. Тут нет никого! Короче, брат... Брателла! Бросай... Встал! Встал! Вы ч бля, увлекись-то? Сейчас, Косой! Вы, бля, где? Чё, мля... Ну чё ты там, мля, копаешься? Все сто раз сломали уже! Не, ну чисто вдруг что осталось там? Маслята и вообще Ну барахла вон у нас сколько, они чисто провтыкаем. Ну ты, мля, давай там жужжи тогда в темпе. Пацаны там на хате уже поляну небось накрыли. Шевели поршнями. А хорошо сейчас пошло, мы Ага. Один за одним и мы будем Караван за караван. Не рожу. Мы тут и без Ничего Чё за хребт? С мы а что с этим то дальше делать? Бугор сказал так Мелкий, ребаб Брать, праздновать Мужиков, того Почи, фигурить Нех, походу Вы мужики, ребабы они сказали пока поделить, а если мужики, то все изменяют. Я мужик, а скот. Да что ты, ты кто? Осторожно, <музык> ну ладно, получай. Семаш, ты тоже мужик? Или баба? Я, я, я... Не... не убивайте только, ребят, я я мужик или баба? <мышл> баба. Но пускай портки тогда <смех> неркой будешь нахер твою очко нужно кому сейчас ладно, петушар дрессированный нам тоже зонтица живи пока Спасибо, спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали всех. Детишек, женщин. Кто живой остался? Я сейчас. Я отгоню дрезину, сможешь проехать. Если ты за ними пойдешь, у них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша там. Не спеша. там навыручаем вдвоем. Ну их там прижали, если мы сбоку зайдем и возьмем бандитов в оборот. Ну давай собираться тогда. Я вам дам собираться. Баб с детишками кто охранять будет? Что же нам, бросить их? Парень приезжий поможет. Он один, двадцать таких вояк, как вы, стоят. Спасибо, брат, спасибо! Я посижу пока тут, отдышусь. Вот тормоза. Че, они там угнездились? Возняк походу. Эх, сейчас бы закурить допухну. Да На стрюме ясное дело стоять надо. Но ч воще я да я. Эх, непруха! Братва! Эй, тут че, Шухер! Шухер! Шухер! Недавно завалили! Шухер, братва! Ну ч, братва? Чисто потопали из качества? Зарядка! Жмур! Пацаны! Ну, натянем сучас! Пожали, блядь! Пацана замоли! Проснусь, суки валят! Проснул очер! Ну чё, ищем сучаров? Ну, сучара! Вот падла! Вот это падла! Братву, суки, валят! Жмур! Let's so... И пацанчики? Я ничего! Всё, мля, двинули! мля, двинули! Куда, мля? Ты чё, мля, на натуре! Нас трёх! Бор сказал, если шныряк, какого мы прощёлкаем, спросит, как суп! Все мля, без базара, двинули! Затопленные станции Главная тема, короче Пацаны так и жмурятся Семера уже нахрен Реально тухлая тема И главное западло Норы затыкать без толку На зачетин херпрут Точняк, а выход на Венецию Нам, ля, полюмбас нужен Да, встряли мы тут Ладно, ля, поканала их пацанам Лады, брателла В том туннеле вообще реально из-за подлона подходит. Нас тогда пятеро шло, ну чисто все приспалахно с панарями. Ну и как за поворотом мы заслили, а? то здесь верно началось. Впереди чисто туманная какая-то, только черный, сука, понял? Мы в него раз и панари все сразу багруро шляпаем на крыльях, сука, ты понял? Я пацанам типа, я подбав, типа, вы тучка пчелная. Они такие, ну типа ништяк, но голоса, сука, стрмная, будто их. Ну так типа, глуха, знаешь, я чисто такой, паца, давайте чисто заварать. Ну что тут как? Они мне такие да не Ни криминали, и Блин, стук зашубились. Скрм так реально! Ну я теперь, вспомнил у меня тут чисто зажигалка, я такой в Разборжу они, бля, сидят на полу, бля, Белочий, хавальники раскинули, и туман <сих> это черный, в них, бля, и из них, а, бля. И Зюр Косинецкий, ну карифан, ну тут чисто как заорет. глаза мне режет, выбил зажигалку на, я как ломанулся от станции. Ну и все, попали вообще с концами. Жест, бля. А мне, короче, Друган рассказывал. Про хозяина туннелей типа слыхал? Нет, что а что там? Там же появится чисто, что на крайних станциях на всех, -то. если к туннелю поближе сидеть. ну типа пацаны такие у костра греются или чё? Короче, иногда один лёд встаёт реально и уходит в туннель и все. С концами надо. А все же в курсах чисто, что там и бригады и ловить нехали. А тут забывают типа... И вот спросишь чисто такого, куда, мне намылился? Говорит, позвали. Хозяин позвал. И все. Кого так, мне позвали, полюбас хана. Его хоть веревкой к шкотке прикручивать, зубами перегрызнуть и втурать. Пожиди! Пожиди! Ну, Гад, гад, убейся! Не убивайте! А, блин, сука, капец! Тебе hmm? Снега наверху начали таять. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего, уже там. революции и красной линии. Сегодня, когда рыбачил, оттуда какая-то лодка прошла. Серьезные люди, не беженцы. Теперь не шуми шибка. Они этого не любят. А это их мир. Ишь разлеглись, пахнет. Мы вас не трогаем. Ред их знает, из чего они мутировали. Мы ты они, конечно, жесткие, мясо в холодке, особенно Пора сваливать отсюда! Главное, не дай им залезть! Могут перевернуть!